Куда, куда, куда, куда! <смех> Нормально остановил. Вроде ничего такого больше никто не говорил. <смех> Текстуры пропали, я думал просто куда-то в воду еду. <смех> Камеру на вертолете. Главная новость полиция нашла пропавшую под лодкой весь груз урана. Эй, нахер уран, ты чё? Ты чё вообще? Какой, какой нахер уран? У меня из-за этого урана, короче, Молли сбежала. В смысле? Воу-воу-воу-воу. А! А! Да остановись. Остановись уже. Пошел он. Ай-яй-яй. Я перепрыгнул через пули. Ух ты, ох ты, нихера. Там кого-то... Какой-то фарш. Всем доброго времени суток, друзья, меня зовут Валерий, и мы продолжаем с вами проходить GTA 5. Итак, я, короче, камеру я переставил, э, место вот здесь, вот сюда, короче, достало на меня падать просто. Не знаю, ну крепления нет на этот, на монитор, поэтому... Она сваливается, я ее переставил, короче, не знаю. Пока так, пускай будет. Вот думаю, нормально. Ну, может быть, со временем еще и привыкнем, может так еще и лучше будет. Вот, uh, так мы, короче, с вами спасли, помогли, короче, дочери, uh, составили план uh, ограбления очередного и теперь, теперь, что нам теперь нужно? Нам нужно с вами. Нам нужно с вами... Нам нужно с вами... Что у меня там? У меня там по-моему, на приходил какие-то. Аманда. А, ничего такого, да? Не пришло. вы что-то приходило. А вот, пожарная машина сделала ложный вызов или угонит пожарной части, как получится. Окей, нам нужна, короче, пожарная машина. Давай-ка сейчас выйдем. Из э, своего... Так, я, наверное, тачку на всякий случай... На тачке выйду, короче Припаркую ее возле дома Ну вот так Где-то примерно, да? Вот И нужно, короче, наверное Наверное Так, что у нас вообще по карте? Есть Так, Соломон Окей, ага есть у нас Соломон. Наверное, давай для начала позвоним и угоним, короче, э -э -э тачку пожарную. Где у нас здесь пожарная? Служба спасения, наверное, да? 911, это пожарная, да? Hello, Здравствуйте, это 911. 911. Какую службу вы хотите? Пожарная. Спасибо, пожарный уже выехали по, по указанному адресу. Ждем, ждем с пожарку. Посмотрим, как они быстро реагируют, как быстро реагирует здесь пожарная команда. Ух ты, смотри, какая идет, ля какая идет. Так, а пока на горизонте я не вижу. Дама. Дама. Так, где-то уже... Где-то слышу сигнал. Где-то слышу их, но не вижу. Вроде, вроде приближается, да? Сук? Во, во, во, во, едет. Эй, народ! Стопай, стопай, стопай, стопэ. Мне нужно. Куда, куда, куда, куда? Нормально остановил. Все, погнали. Наберите до Шейны. А, еще и менток надо выдерать короче. Ну, ладно. Так, на пожарке мы еще не удирали с вами. На пожарке мы еще с вами не удирали. А, все что ли от полиции? А, нет, еще не, не удал. Я думал уже все, так быстро. Ну вот я сейчас стану. Леха едет. Давай, давай, исчезай. Пока они там... Район обыскивает. Бляха, заметили. Надо было туда куда-нибудь в кусты. Ну слушай, для пожарки довольно быстро она разгоняется. Довольно быстро она едет для, для грузовой тачки. И в принципе такая поворотливая, знаешь. С двух сторон меня окружили. От короче шоссе с дорог уезжать, потому что <coughs> тяжело э -э, свалить от ментов по дорогам по городу. Ну, какие-то переулки, там, не знаю, какие-то бездорожья там. Допустим, здесь где-нибудь. Леха тоже возле дороги. Так, ну, пускай они там. Тот район обыскивают, а этот район не трогают. Давайте, давайте. Нет, не приближайтесь ко мне. Ну! Ну! Фу, отлично. Аллилуйя, наконец-то. Так. Швейная фабрика. Сейчас, короче, отвезем тачку Лестеру. Нам еще надо тачку для отхода. Вот. Он говорил там любую, да, надо, в принципе. Вот. Но сначала, короче, сейчас отвезем пожарку Лестеру, потом... Съездим к Соломону, я думаю. Выполним задание. И как раз после этого возьмем любую там тачку. Не знаю, отвезем в безопасное какое-то место, да? И уже посмотрим, что будет дальше. Посмотрим, как по времени. Если успеем, то с вами выполним ограбление. Ну, я думаю пожарку и тачку для отхода надо и все больше не больше не надо идут. Вроде ничего вроде еще такого больше никто не говорил Бля, текстуры пропали я думал просто куда-то в воду еду гитар да. в своем репертуаре все-таки в резкий повар на этой тачке не въедешь Сколько уже машин здесь припарковано было на этом месте, да? Так, отлично. Почему-то, наверное, Лестеру будет звонить. Пожарная машина выполнена. Окей. Так, теперь мы отправляемся к... Соломону. А позвонить. Эй, Лестер, мы добыли пожарную машину, припаркованную неподалеку от фабрики. Отлично, позвони когда завершишь подготовку, ладно? Окей. Спрячь транспорт в укромном месте, чтобы потом использовать его для отхода. Вот, в принципе, и вроде, вроде как все, да? Поехали. Опа! А это что у нас? Франклин? А что Франклин здесь делает? Я думал, у него какое-нибудь задание тоже должно быть. Ладно, поехали, короче, к Соломону. Он не будет тратить время терять. Это транспортное сред сред средство можно использовать для отхода с места преступления, спрячьте его в каком-нибудь тихом месте, позвоните Франкнен на Лестер и выберите меню пункт митить координаты транспорта». Ну понятно, можно вот где-нибудь здесь вот спрятать. Ладно, он там нарисован место. Ну, пока нет. Пока едем, короче, к этому. Что-то менты там. Они пожарку до сих пор ищут или что? Короче, едем это Соломону, к Соломонищу. Наверное, что-нибудь хочет мне сказать про фильм очередной? Я ж все-таки сопродюсер там вроде, да? Не забывай про транспорт для отхода, да будет что-нибудь, да понятно, понятно. Вот, вот задолбают-то, вот задолбают одним и тем же, то просто ощущение, как будто я, не знаю, с первого раза ни хера не понимаю. Все уже давно ясно и понятно. Сейчас я тут закончу дела и припаркую где-нибудь тачку. Вот раз кудахкались-то, да? Так. а, Открывай, молодец, молодец. А то в прошлый раз мне там сдрачил. Так, я инвалид, окей. Okay. Так, тут вот кого-то был был джипарь, короче, раздолбанный. Я вот замену привез, если чё. Лихо какие-то машины стоят, да? Привет, привет. You, Рад тебя видеть, умник. Дэвин? Какую хер ты здесь over, делаешь? Майкл, все кончено. Парень, ты хорошо поработал. Ты поддержал этот парсер ровно столько и uh, uh, получил огромную страховку we'll за срыв съемок. Я тебя обожаю. Ты теперь мне вроде брата. Где Соломон? Он добывает негативную пленку, или как-то там называет <соединяющие> это хрень. Последний динозавр в городе скромно, а, скоро окаменеет. О чем ты вообще? Смотри, съемки почти завершены. Так что в случае их отмены, инвесторы, то есть мы, получают огромную сумму по страховке, а это, соответственно, позволит мне убедить другого крупного акционера, тупого сынка этого ублюдка, в том, что нужно снести этот хлам и построить здесь кандаминимум. А в стране сейчас кризис, так что при таком раскладе город, э, может, я даже годы вот, получу блестящий план и провернуть его я смогу, что Моли прекрасно знает текст договора со страховкой и что-то. Майкл, они на нас поимели. Это пиджаки, и на них даже пиджаков нет. Вовки в одежде говняков. Мистер Ричардс, не переживайте так. Ты хоть когда-нибудь была человеком? Слушай, раньше люди любили фильмы, а сейчас? Сейчас им нравится снимать на свои телефоны, а и трудить то, как... А, не видите меня. Я очень духовный человек, мне очень жаль, что так вышло, но эволюция не остановит. Джентльмены, Молли, намасте. Мистер Ричардс, могу я забрать фильм? Мой самолет улетает через 25 минут. Неужели ничего нельзя сделать? По крайней мере, дайте мне закончить съемки, а потом уже все закрывайте. Боюсь, что у нас нет на это времени. До свидания, мистер Ричардс. Куда это она идет с фильмом? Она отвезет единственную копию в офшор. В какое-нибудь тихое, надежное место. Аналог... Аналоговая копия. Да. Майкл, вы можете что-нибудь не сделать? Нет, приятель, он ничего не может. Это неизбежность. Мою жену поимел Йог. А теперь Йог поимеет и меня? Да пошел она все! Нахер! Я его продюсер. Я никому не позволю забороть мой фильм. Так их, так их. Съезжу в аэропорт, поговорить с ней больше ничего. Так их, так их. не они на ту кнопку Все, поехали. В аэропорт. Эй, мэн. Хера такая, просто... Ты взяла, короче, стиль. притормози пижон, включи мозги. Я продюсер, я отвечаю за товар. Не делай этого пижон, подумай у нее полицейский скорс. Она едет в мой личный ангар, охрана работает на меня. Я просто хочу забрать фильм, пока она что-нибудь с ним не сделала. Молли страшно нервничает, они ни за что не остановятся, чтобы поговорить с безумной убийцей, который ее преследует. Но я ведь не убийца, по крайней мере, не сегодня. Не хочу никому причинить боль. Мне просто нужен фильм. Притормози тормози, подумай головой. Шутки кончились. Да пошел ты! Да пошел ты! Да и вы тоже тут разъездились. У меня важно. Твою мать. У меня важно тут дело фильм они будут мы короче прикрывать да ну нафиг только вот вот вот мечта майкла должна была осуществиться а тут на тебе какие то подонки решили что фильм Заберут Прикроют типа лавочку Да пошли вы Этот фильм будет Во всех кинотеатрах Такие сборы собирать Что охереть Это будет шедевр Шедевр Кинематографа Что она задумала Нагоните Моли. Не с ней, нужно паниковать, полиция власовцы проводит вас до ангара Камеру на вертолете Главная новость, полиция нашла пропавшую подлодку и весь груз урана Бегай нахер уран, ты чё ты чё вообще? Какой, какой нахер уран? У меня из-за этого урана, короче, моли избежала. В смысле? Какой нахер уран? Зачем мне вот это вот? Зачем мне вот этот вот вертолет там? Надо мне никаких там вертолетов нажмите. Ай-яй-яй, нифига себе скорость. Я не привык на такой скорости ездить. А, не типа за ней. Ух ты. Ух ты, три звезды ты, прикинь. О, о, о, а фура-то откуда... О -о -о -о. Прикинь, а фура-то откуда там взялась? а а, -а не по так херово поворачиваешь? Ух ты. Это что сейчас было? Где она? Вон она. Твой дура. Отдай мне фильм, подба. Совсем чокнулась. Они за ней несутся или чё? Или... или это Ну по мне вроде не стреляют. Я что то нифига не понимаю. Тут за кем... Кто за кем охотится? Кого сопровождает? Я что-то понимаю. А почему у меня вот так не получилось, как у нее? Почему у меня машина опять носом вниз? Воу, воу, воу, воу! А! А! Да, остановись Остановись <социкла> уже <социкла> Куда она уехала? За ангар Где она? За ангаром? О, да Он хочет меня убить, он хочет меня убить <социкла> Так, они по мне сейчас будут стрелять <социкла> или что? Он. Ай, -ай, -ай. Я, переп я перепрыгнул через пули. Так, ешь, чтобы купить там что-то. Ух ты, ох ты, хера там кого-то, какой-то фарш. Это отвратительно и бессмысленно. Это ее? Это ее так? Рука. <с design> <с3> да ладно, реально, что ли, ее так расфигачило? Да Вaki... ладно. Уйдите от полиции. <с Discord> Что-то я пропустил этот момент. Ай-яй-яй-яй-яй, уйти от полиции. Несанкционированное проникновение. О, нифига ты там, супер-коп, что ли? Так. Что за домоуха? Я ни в чем не виноват, реально. Но реально я ни в чем не виноват. А где все машины? Вот моя машина. Давай, давай, давай, давай, быстрей. Гоу! Hey, okay? to... Пока заведет там, пока прогреет. Yeah, to to так, теперь надо валить. Эри, эри, uh -huh. Все, валим. Три. Три звезды уже, это уже серьезно. Три звезды, это уж серьезно. Надо валить. Леха. Вот, вот прятаться. За дерево, как обычно. В смысле, это что? Ух ты. Оно носовое дерево выросла тут. Да смысле, что то не повернул-то туда? Или у меня колесо все уже не поворачивает? я просрал момент короче там ты приехали Капец у меня машина Машина просто огонь а по тупик Оп. вот сюда да ладно как это как вы узнали что я сюда поверну Машина вообще огонь. Так. Пипец. Пошли вон. -то. На тебе. Отстань. А ч меня понесло-то? Мне колесо пробили или чё Как мне от них удрать? Как мне от них удрать? На клинки, короче. Подмост. Напрямки под мост. Опять трасса. Кстати, надо правильно... Вот, вот, вот правильно еду. Там вертушка. Все, они меня не увидят так. Машина, Машина вообще жизнь. А что ты не прячешься? <смех> Жесть, ох, ты это как? Машина на диванчике. Я отдыхаю. На. Давай, давай, давай. В принципе, по идее, не должны, короче, меня найти увидеть, потому что я прям впритык к стене. Сейчас они пропадут, и я, короче, выберу тачку, ну, найду еще тачку, все отлично. Сейчас другую тачку возьму. Так, пекель надо убрать, чтобы не привлекать внимание. Все, отлично. Неприятности с законом. Окей. Коломон. Туни, я любила тебя, но сейчас между нами ничего нет. Особенно теперь, когда я узнал, что ты предпочитаешь диктовать. Мы что, опять играем в цитаты? Я только что увидел, как адвоката Дэвид затащил в реактивный двигатель. Эту Молли? Какой ужас. Вы даже не представляете, она запаниковала и кинулась прямо в него. Но пленка я спас, так что с фильмом все в порядке. Вы поверили в эту историю с Ангелом? Все на цифре, у нас полно запасных копий, но мы же снимаем на зеленом экране. Вы могли бы мне это об этом сказать? Извините, я думал, вы знаете. Монтаж почти закончен, теперь нужно заняться распространением, пока они снова не попытались нас поиметь. Я уже одобрил дату премьеры. После этого они уже не смогут нам помешать. Премьера? Катастрофы? Вы пригласите О, мою семью. Наконец-то они смогут на меня гордиться. Конечно! Курьер уже везет приглашение. Ладно, черт. Я подготовлюсь. Кстати, это был развод по-американски я про цитату само собой О -о -о -о. конечно он мог бы и предупредить да э -э -э, реально А так но ну, все равно дата премьер скоро че название только катастрофа наверное что то что то что то типа э -э, фильма катастрофы будет так нужно корыков тогда -то подойдет Тачка для отхода. Этот транспорт сильно поврежден, его нельзя использовать для. В смысле поврежден? Где он поврежден? Забери свою поврежденную тачку, слышь. Ты что, будешь траться, да? Ну, да. Все. Ты что, мало что ли? Блях, опять полиция. Ну что вы? Кто вызвал полицию, а? Так, ладно, давай на эти. Только не говорите, что тачка сильно повреждена. Понимать. Это мусоровоз. Не тот. из-за сраного мусоровоза. Я не смог, короче, это, спрятаться нормально. потеряли меня потеряли ждем две звезды да вы чё бляха сюда едет а -а -а, едет сейчас увидит сейчас все будет пипец Пипец. Вот реальный бляха. Вот реальный, короче, проблемы с законом. О, все, запусты. близости вроде нет, ну там нет, смотри, едет-едет он по этой, по такой, по этой главной дороге, надо уезжать под мост для отхода место преступления не годится а что вам годится? что вам годится? сказали же, любую вон парковка парковался отлично так чё вот это это раз можно использовать все отлично поехали вам не разбить его. где выход то Так, в укромном месте надо где-то спрятать ее. Есть на карте там отмечено, куда можно, да? Вот сюда. Всё отлично. Вау. вау! Вау! Что значит твой вау? Иди ты в жопу Не до тебя сейчас Не до тебя сейчас В принципе можно было короче Добраться на такси В принципе можно добраться Было на такси до того места короче, И там рядом где-то стащить Тачку Ну ладно. так привезем сейчас Я не, не думаю, что так долго будем ехать Урод Не давай, еще тачку поломай Не на ней Удирать надо будет Ай Ага Скоро пять. 5 а -а -а -а. Ну я думаю, это же ничего страшного. Он бы написал мне, что типа эта тачка сильно повреждена, поэтому не нужно ее ставить. Ищите другую. Я думаю, да. Окей. Если все прокатывает, значит нормально. А, -а, -а, -а, -а, -а. а это штрафстоянка вообще Я-то думал это место куда надо эту тачку Короче того Поставить Огромное место это где? Здесь пойдет? позвонить да встретиться не надо где мне тачку-то оставить здесь пойдет Бляха, ну даже не отмечено место, короче, куда тачку надо поставить. Кромное, типа, место. Пец они. добрешься Ну-ка давай вот здесь, огромное место. Итак, отлично, я, короче, вот, нашел место, где можно спрятать, просто парковка какого-то, с каким-то, короче, не знаю, магазином или что-то такое, короче, с каким-то рядом магазином или каким-то торговым центром, парковка. Нашел место, заманался я искать, короче, ездить. Так, мне какое-то сообщение пришло. Понятно, от Лестера не забывай. И как раз этим и занимаюсь. Так, а, позвонить. Здесь можно оставить, да. А, позвонить либо Франклину, либо Лестеру, короче. Вот, пометь координаты. Окей. Эй, Лест. Эй, hey, Лестер, машина для отхода припаркована okay, там, где нужно. Хорошо, сообщи мне координаты. Пилбокс, Луис. Ну значит больше тянуть времени не стоит. Я сообщу парням, приходи в мой офис поговорим. Окей. Наконец-то, наконец-то я нашел. Так, ну и на этом задание выполнено. На этом будем заканчивать, дорогие друзья, наверное, вот э -э видос.